Один Мототек представляет новинку 2014 года, мотоцикл Viper, модель V200 F2. Как видим, это большой спортбайк, он двухместный, и по качеству пластика и вообще по качеству сборки мотоцикл неплохой. То есть сделаны отличные зазоры по пластику, он прочный, такой хороший пластик, не скрипит, не гремит. То есть хорошо сделанный мотоцикл Двигателем оснащен В 200 кубических сантиметров Он воздушного охлаждения Понятно будет с баланс валом Двигатель фирмы Зоншин Кстати установлен классный карбюратор Японский Кейхан С вакуумным ускорителем Вот такой вот будет выпуск не, не устанавливался до этого ни на, на каких-то моделей VCO. будет кикстартер уже мотоцикл уже будет на хороших широких покрышках то есть сзади будет 140 колесо Впереди установлено 110. -е. Красивые диски установлены такие, то крашеная, крашеный ободок такой. Довольно таки классно работает басистый выхлоп. практически нет. То есть это, это класс. Коробка пятиступенчатая. Классическая. Первая передача вниз, остальные все вверх Такая красивая лапка кулисы. Спереди, спереди установлена телескопическая вилка. тоже что классно установлены два дисковых тормоза и трехпоршневые суппорта брюка действительно мягенькая хорошо работает сзади установлен моноамортизатор система пролин будет уже установлена и так же само сзади дисковый тормоз И однопоршневой суппорт Оснащен 15 литровым баком Бак металлический То есть не фальш бак Приборная панель Вот такого плана Есть спидометр Тахометр Уровень зарядки и датчик топлива. То есть приборы стрелочные. Руль на клипонах, то есть посадка здесь спортивная. Вот так это будет выглядеть. То есть ну, удобная посадка, мотоцикл легко держать, он легко держится. И классная подвеска. хорошие сиденья мягенькие прошиты строчкой то есть кожаные галогеновые лампы установлены повороты диодные будут задний стоп сигнал тоже диодный